Вот так печка приезжает к нам на объект. А это часть нашей команды Константин. Без его маленькой юркой машины, манипулятора мы были бы бессильны. Она пролезает везде, она разгружается везде. Она может все. И поэтому Нет. очень рекомендую Давай на землю поставим не, не, не, не. Сейчас я потяну. Печка приехала, мы начнем ее строить Маленькая 3,5 тонны машинка Константин со сходни Он может проехать везде